Лечение в условиях медикаментозного сна – очень щепетильная тема для всех родителей. Я сама мама, я понимаю, насколько это все волнительно. Опять же, мы смотрим по ситуации, по тому, что действительно во рту у ребенка, и есть ли угроза жизни, здоровью ребенка, если мы будем тянуть с лечением. Дело в том, что я уже говорила о том, что все зубки нуждаются в обезболивании, если мы их лечим. Но есть одно «но». До трехлетнего возраста любое лечение, вмешательство в зубочерестную систему – это абсолютное показание к общей анестезии, да, к медикаментозному сну. Но до четырех лет эти показания все равно сохраняются. Потому что если мы посмотрим с вами инструкцию к анестетикам, то на первом месте противопоказание к введению местной анестезии, укола, да, как на трусном приеме, возраст до 4 лет. Вот. Если вашему ребенку от 4 до 5 вы идете к стоматологу, вы уже понимаете, что должно быть лечение, ребенок в принципе спокойный, и вы хотите попробовать, желательно приносить аллергопробы на анестетике. Что касается медикаментозного сна, то э, ну, есть в городе у нас есть несколько вариантов их все больше и больше но такие вот основные два вида обезболивания я работала под этими двумя видами поэтому могу <сас> сказать свое мнение и поделиться Значит, есть масочный наркоз когда ребенок засыпает э -э дыша газом то есть э дает ребенку подышать газом ребенок засыпается он достаточно глубокий стоматолог делает всю работу как правило делается все что нужно сразу все зубки лечатся далее ребенок Долго еще спит, потому что сон достаточно глубокий получается, ребенку при этом не больно, поэтому абсолютно спокойно в этом плане. Но пока ребенок не выдохнет весь газ, пока вещество не покинет организм ребенка, ребенок не просыпается. То есть это достаточно длительная получается процедура. Ребенка часто тошнит после этого. То есть день вы выключены точно, на следующий день возможно тоже. То есть, ну, ребенка не очень хорошее самочувствие. Дело не в том, что что там наркоз вреден, что-то повреждает, но как любой медикаментозный препарат, естественно, нагружается организм ребенка, все детки разные, все проходят по-разному, я просто говорю, худший вариант, что может быть. Второй вариант обезболивания медикаментозного сна, который мне нравится больше, потому что мне есть чем сравнить, и он как раз используется в нашей клинике, это внутривенная введение препарата вводится минимальное количество ребенок сразу засыпает. то есть если под действием газа нам нужно минут 10-15 чтобы ребенок вот надышался хорошо заснул глубоко здесь э, сон поверхностный ребенку при этом не больно добавляется препаратик и венку по чуть-чуть ровно столько сколько нужно стоматологу чтобы работать и как только работа закончена что вот мне нравится? Ребенок, в принципе, все, он сразу просыпается, сразу приходит в себя, открывает глазки, видит маму, максимум, что может быть, это вот первые полчаса, час, немножечко кружится голова, нужно придерживать ребенка, не тошноты, ничего, этот день у вас не выключен, то есть, в принципе, допустим, час-полтора делается вся работа вы еще где-то часик ребенок пришел себя, потому что слегка покружилась голова, он не спит ни два часа, ни три. И в принципе, сколько мы не звонили нашим пациентам, отзывы были такие, что мы уже забыли, что были у вас клиники, что у нас что-то было, мы играем в песочницу, мы бегаем, мы играем, катаемся. В общем, жизнь не останавливается, и этот вариант медикаментозного сна мне нравится больше. На остальные вопросы, какие-то опасения и прочее, приходите на консультации, мы все с вами обсудим, решим. Если вы уже понимаете, что ребенок маленький, а зубы уже очень плохие, вы же сами все видите, вроде как заглядываем.